Совсем недавно праздновали День защитника Отечества, а на носу уже 8 марта. Что подарить своей половинке? Вопрос, который мучает каждого в эти дни. Кто-то останавливает свой выбор на дорогой машине, а кто-то на дешевых носках. Давайте узнаем у жителей Казани, должны ли подарки быть равноценными. Почему подарки на 23 февраля и 8 марта не неравноценны? У нас равноценные. Нет, ну потому что у нас, мне кажется, вообще такой менталитет, что у нас матриархат. Потому что мужчинам меньше надо, а девушкам, получается, больше надо. И чтобы своей любимому угодить, что, чтобы она дала, как сказать, но ну, любви. Мужчины не-не эмоциональны. Главное, чтобы они хотя бы были. Мужчины не такие требовательные к подаркам, им все будет нравиться. Мужчины ценят девушек больше, чем девушек мужчин. Почему так? заложено природой. Всегда так. Вы знаете, я так уважаю своих мужчин, и мужа, и сына. Мне кажется, я им подарки дарю, вот знаете, ну совсем равноценно. хуже того, и сына, и мужа я прошу особо не тратиться и покупать мне цветы и что-то на стол. Ради наших прекрасных девушек мы готовы на все. В том числе и кошельки свои чуть больше, скажем так, потратить денежки в наших кошельках, чем девушки. Женщина – это богиня. Да, и женщине нужно больше дарить и больше уделять внимания. Они ее заслуживают большего. Ну вот мы и узнали, что мужчинам нравится дарить дорогие подарки, а женщинам их получать. Это был соцвопрос с Ильей Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!